Когда рассматриваешь государство с позиции их высказывания, то очень сложно понять, как работает на самом деле эта система, система управления самого государства. Не совсем понятны его какие-то конечные цели. То есть путаешься и где-то даешь промашку, допускаешь промашку, извините. Но когда начинаешь называть вещи своими именами, и когда видишь поступки того же государства, их обещания и в последующем то, что в итоге получает каждый человек, каждый гражданин, то становится ясно, государство это есть не что иное, как финансовая пирамида Самая обычная, самая настоящая финансовая пирамида. То есть это организация, которая берет с вас регулярные деньги, обещает много всего по итогу, но ничего из этого не предоставляет. Я, сказать по правде, даже подготовил целый список того, куда уходят ваши деньги и что в итоге вас ожидает. Очень сильно его конкретизировал и поначалу хотел озвучить, но потом понял, что когда ты имеешь дело с государством, то, наверное, лучше не конкретизировать, не называть имен организаций, не, не называть конкретно стран, президентов и прочих, прочих, прочих так как могут поймать за язык. Здесь достаточно просто самому посмотреть на то, что регулярно вы оплачиваете, какие обещания и обязательства лежат на той стороне, которая принимает от вас деньги, и что в итоге вы получаете. Я думаю, этого будет более чем предостаточно для того, чтобы понять, насколько велика фикция, насколько велик обман, афера. Я, в принципе, вам только один наводящий вопрос задам, которого будет более чем предостаточно для того, чтобы уже понимать суть происходящих вещей и структуру самого государства. Ну и правдивость, соответственно, моих слов, моих доводов, скажем так. Для чего, по-вашему, вам повысили пенсионный возраст? Очень простой вопрос. Пусть каждый на него ответит, и для него станет многое ясно и понятно. Знаете, именно потому что государство является финансовой пирамидой, оно так рьяно и яростно уничтожает любого частника, который создает подобного рода организацию. Кто в 90-х жил, тот хорошо помнит живые примеры с огромными финансовыми пирамидами. В то время их было достаточно много, и он может вспомнить, как развивались события, что происходило, куда утекали финансовые средства народа и как в итоге поступило государство что она сделала со своими конкурентами. Да-да, именно конкурентами, потому что никак иначе частника, который создает финансовую пирамиду, назвать нельзя. Именно поэтому, наверное, никто из простых людей не может заниматься топливом, никто не может заниматься финансовой деятельностью. Ну, то есть, простой человек, он не может прийти, открыть заправку или скважину какую-то, Использовать, выкупить, добывать топливо, продавать топливо, перерабатывать топливо и многое другое. То, есть, то же самое и банковский сектор. Обычный человек не придет и не откроет банк. Ему этого просто напросто не позволит. Очень интересные темы для размышлений, я так понимаю, что здесь даже каких-то наводящих вопросов задавать не стоит. Вот и все, в принципе, что я хотел вам сказать. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго.